Итак, друзья, приветствую всех, давайте чуть пошире расскажу, что такое Swipel. Свайпл это площадка it платформа созданная молодым разработчиком, который создает проект с целью превратить это в социальную сеть, полноценную социальную сеть. На сегодняшний день поэтапно внедряя те или иные функции, которые есть на тех или иных площадках. На сегодняшний день у нас есть уже функционал возможности писать посты, ленты. А, то есть, если сказать на данный момент, то это блог, который вы можете вести совершенно бесплатно. И если вы даете интересную информацию, красиво оформленную о, о своих товарах, услугах или о своей деятельности в целом, то вы, то вы можете бесплатно набрать подписчиков, учитывая, что у нас есть классные инструменты с точки зрения поделиться вашим постом, да, заинтересован каждый пользователь, который уже есть в системе, так как есть стимулирующая часть, то есть партнерская программа. То есть идея площадки заключается в том, что с одной стороны одни люди могут публиковать информацию о своих товарах, услугах, о своей жизни, вести полноценный блок, а с другой стороны есть люди, которые заинтересованы рекомендовать делиться той или иной информацией, которая публикуется на площадке, для этого есть партнерская программа. То есть даже когда вы пройдете бесплатную регистрацию на площадке, начнете публиковать свои посты и информацию, у вас уже есть своя ссылка для приглашения других пользователей на платформу что естественным образом может привести к тому, что они будут пользоваться и платными функциями, так же, как в любой социальной сети, продвигать свой профиль и так далее. А вы уже будете получать 5% от их трат на площадке, когда вы их пригласили. Идея заключается в том, что когда-то мы все пришли в те или иные социальные сети именно по рекомендации уже существующих пользователей на площадке. Вспомните, вас друзья спрашивали, это есть ВКонтакте? А то есть там в Одноклассниках, а то есть еще где-то в Инстаграм и так далее. То есть все происходит по рекомендации. Просто когда-то я заметил одну очень важную вещь. Мы все приходим по рекомендациям, и когда меня кто-то пригласил в ВК, я даже не думал, что я там буду тратить деньги на продвижение, рекламироваться, там проекты, услуги предоставлять э, какие-то, да, и настраивать рекламу. Но так оказалось, что я очень достаточную такую кругленькую сумму за все это время, когда посчитал, потратил на рекламу своих проектов, в том числе проектов моих заказчиков, тех людей, которые обращались ко мне за настройкой рекламы. И это очень кругленькая сумма. И даже если бы мне тогда, так скажем, в ВКонтакте, ВКонтакте была такая партнерская программа, как у нас, то вот человек, который меня пригласил на площадку, заработал бы очень хорошие деньги. Вот, То есть ну, действительно просто потому, что он когда-то спросил меня, есть ли я в этой сети. Вот это самая главная фишка. Поэтому проходите бесплатную регистрацию, узнавайте информацию дальше, потому что это только начало. У нас есть возможность таких определенных клубных статусов, которые расширяют перед вами возможности безгранично. И мы с вами все понимаем, что когда мы а, пригласили одних э, своих друзей, например, ВК спросили у них, потом они рассказали другим, когда сами там оказались. И принцип э, наполнения социальной сети э, ВК, будь то Одноклассники, будь то Инстаграм, которая сейчас у нас запрещена, э, неважно какая это социальная сеть, все люди туда приходят по рекомендации друг друга. Разница лишь только в том, что... У нас э, вы можете получать 5%, если люди пользуются платными дополнительными услугами, да, 5% от их трат на площадке. А там такого нет. Вот в этом основная прелесть. Но естественно, если вы хотите получать дополнительные скидки на продвижение, э, иметь определенные преимущества с точки зрения продвижения площадки, да, э, на площадке, вы можете стать членом клуба, то есть повысить свой статус до того варианта, который вы хотите. Например, сейчас у нас есть очень крутая функция, это статус Smart, Клубный статус, который дает вам больше процента реферального бонуса и э, включает в себя пермит. К примеру, вы пришли на площадку, зарегистрируетесь на ней бесплатно и начинаете вести свой блог. То есть вы можете публиковать туда картинку, загружать видео, которое вам нравится, например, на YouTube, вы можете писать текст, причем у нас есть редактор, в котором вы можете выделить, сделать цвет, жи -э, текст жирным, э, курсивом, можете добавить ссылку прямо в пост э, на ту страницу, на которую вы, например, рекламируете, или на ВК, или на Telegram. То есть все это доступно в бесплатном э, варианте. То есть вот, вот вы взяли, зарегистрировались, введите классный контент, и люди, которые на вас подписываются, соответственно, следят за вашими новыми постами. Вот эти все функции, они полностью бесплатны. Но если вы хотите расширить аудиторию, которая будет за вами наблюдать, то вам нужна функция PR-ленты. Это платная услуга, которую вы оплачиваете, и месяц ваши посты публикуются и находятся в PR-ленте, где ее видят все пользователи площадки. То есть есть отдельная лента, в которой все публикации ну, транслируются так же, как у вас на стене. Вот э, на эту, соответственно, пиар-ленту э, клубный статус дает колоссальную скидку. Например, если вы стартовый э, выбираете э, свой статус клубный Smart, да, приобретаете его, он оплачивается один раз, и у вас уже на функцию пиар-ленты э, скидка 50%. То есть вы в два раза дешевле можете пользоваться той или иной функцией. Это такая же клубная карта. Такой же клубный статус, как в любом, не знаю, бизнесе. Если вы там часто покупаете у того или иного интернет-магазина те или иные продукты, то если вы э, приобрели э, клубную карту, то в данном случае вы имеете вариант скидки. Но самое интересное, что сейчас у нас проходит акция, когда вы повышаете статус до смарт, то есть приобретаете эту клубную карту, клубный статус, то вам функция пиар-ленты добавляется в подарок на 5 месяцев. То есть, понимаете, вы приобретаете статус, получаете все преимущества и скидки на продвижение, и в том числе 5 месяцев пиар-ленты в подарок. Как и в любой другой площадке, у нас есть возможность а, выделиться. Да? То есть, если вы просто зарегистрируетесь на площадке, ведете свой блог, а, публикуете посты, у вас появляется такая возможность выделить свой профиль. У нас есть а, такая топ-лента профилей а, участников, и вы можете в нее попасть, в ее рейтинг, да, чтобы вас система рекомендовала, чтобы на вас подписались. Вы можете подписаться на них за поинты. Вот эти поинты – это такая единица, которую вы можете получить в подарок, например, за э, подключение людей на площадку. То есть, если человек по вашей ссылке зарегистрировался на площадку и начал транслировать там контент, то есть бесплатно зарегистрировался, то вам система начисляет в подарок поинт. На которые, и когда они у вас накапливаются, вы можете выдвинуть себя а, и порекомендовать свой профиль в ленте, соответственно, бесплатно. А можете приобрести эти поинты, если вам не хочется ждать и делать каких-то активных действий. Поэтому все возможности предусмотрены, пользуйтесь той, которая вам больше подходит.